Если наберу трубку, не бери Я и ты, как мистер и миссис Смит. Да это не любовь, то что тебя забили. Я иду домой, меня не заби Если наберу трубку, не бери Ты на работу, я опять по турам Друзья мне скажут, я дурак, что я влюбился в дуру Хочу сказать про боль внутри, но не дает цензуры Смеюсь, что шахматист, ведь в голове твоя фигура Купишь за купюры Помимо мужчинам так плевать на крутость маникюра Не важно, что внутри, хоть так крута твоя натура Любовь, абсурд, отсор Я и как мистер и мистер Смит Но это не любовь, то, что меня Я иду домой, меня не забит Если наберу друг. Если наберу трубку, не бери. Знаешь, мы всегда жили на разных планетах Ты всегда видел зиму, а я лето и мы засыпались рассветом Я не знала, что тогда это была клетка Такая сильная, такая дерзкая Что внутри у меня ты так и не узнал Ты так и не спросил Но я тебя простил, и ты меня простил Я и ты как мистер и миссис Смит Но это не любовь, то, что Я иду домой, меня не заби Если наберу, трубку не бери наберу таргуне бит.